Друзья, всем привет Подошло время у меня менять масло в компрессоре И только сейчас будет возможность подзаснять систему подачи воздуха Где у меня стоит компрессор, какой у меня компрессор В общем, сейчас все покажу Находится он у меня в подвальном помещении котельной Здесь тепло, сухо, более-менее чисто Но это подсобное помещение все как обычно, как у всех. Временно поставили. Привязал, потому что он раскачивается хорошо. Привязал типа тормоза. Все, что временно, то постоянно. Уже так работает. Больше полугода именно в этом положении. И все нормально. Сопли, хвосты, как обычно. Дай бог сюда электрику добраться. Все, как обычно, некогда. Отключу на всякий случай. Компрессор, значит. Емкость 200 литров. Голова трехпоршневая китайская. Стоит счетчик часов, уже 99,8. То есть как раз время менять масло. Я меняю масло, это у него уже будет, получается, третий цикл. Первый раз на 10 часах поменял, потом 50, и через каждый 50 теперь буду заменять. Собирал я его сам на бочку 200-литровую, позаглушивал все отверстия, которые у нее были, Наварил квадратную трубу, в которой я разметил посадочный компрессор. выставил на уголках мотор, чтобы все было на одной прямой с шкивами. Мотор 5,5 киловатта, по-моему, 3000 оборотов. Сейчас скажу, да, 2900 оборотов в минуту. По шкивам по диаметрам сейчас не помню. Но это те, кто продавали компрессор, мне подсказали, какой шкив взять, сделать. Давайте откроем, хоть глянем. Ни разу я еще сюда не лазил. Но поскольку компрессор стоит в чистом месте, ясен пень, что тут все чисто. Поэтому нефиг сюда и лезть. Одно, но я сейчас сниму этот фильтр, потому что мне заливать масло будет неудобно. По производительности этот компрессор у меня дает, ну, я округлил в меньшую сторону, 1200 литров в минуту. Почему меньше? Потому что, я, когда я считал, у меня получалось там, 1260, по-моему, что-то такое. Ну, берем какие-то погрешности, в расчетах погрешности, просто на всякий случай в меньшую сторону убираем. То есть, 1200 он мне дает. Он перекрывает полностью мои потребности по камере и по... Подготовки, когда ребята работают, как бы в воздухе я не нуждаюсь. Единственное, что я сейчас буду менять, это прессостат. Мне не нравится. У него слишком большой разлет по включению выключению. Я настроил выключение у него на 9, а включается он на 4. Это реально мало. Ну, то есть, реально мало. Идет просад по системе. То есть, скорость набора, давление. Все отлично. То, что может давать. Пресостат дает мне сейчас ошибку. Его надо просто поменять на какой то нормальный, Потому что китайский, к сожалению, не сработал. Что у меня было, получается, в комплекте? При покупке самого компрессора идет ну, трехпоршневая голова и шкив сразу стоит. Далее, я покупал отдельно мотор, отдельно присестат, ну, на присестат все, что нужно отдельно, трубку управляющую, в оригинал отдельно, обратный клапан, брал большой пропускной способности по диаметрам, чтобы объем, который дает компрессор мог успевать туда проходить. И отдельно покупал соединяющую трубку в голову компрессор. Два ремня отдельно. И все. Все остальное уже там, кроме фитинги. Это кому что нужно. Пойдемте наверх, покажу, как у меня магистраль. Во-первых, магистраль уходит в пластиковую трубу и пошла в боксы под землей. Пошла в боксы под землей, заходит в канал и у нас тут склад небольшой, заходит вот она выходит и в ресивер 50 литровый газовый баллон, заходит сбоку, посредине, под углом воздух там закручиваясь оседает вниз, если а сливая конденсатор в месяц, вверх у меня пошло на камеру и на подготовочную зону, вверху тут уже трубы, кому куда надо идут один пошел на подготовку сюда Спускается воздух, вот эти стаканы всегда чистые. То есть тут ни разу не было ничего, чтобы что-то оседало. Эта же ветка уходит у меня сюда, на подготовке, и отдельно ветка идет в камеру. В камеру у меня внутри стены заложена труба. Сейчас покажу, что у нас в камере. Внутри стены труба выходит здесь подключается к фильтру. Фильтр у меня японский. тема. В этом фильтре я ни разу не видел, чтобы у меня хотя бы что-то отсюда собиралось и вытекало. То есть, что получается? В ресивере компрессора самого я сливаю конденсат. Раз в месяц стабильно туда залажу, сливаю. Ну, до литра точно сливаю. В... В первом отстойнике, вот этом газовом баллоне, я раз в месяц сливаю, может быть, грамм 250-300 конденсата. По вот этим системам я ничего, ничего не сливаю, просто потому что сюда уже ничего не доходит. Система простая, как 5 копеек. Цена всей системы без учета фильтров. Баллон я купил. ушный баллон, правда. Газовый баллон у меня был под ресивер то есть я его не считаю но там посчитайте сами а, башка трехпоршневая, компрессор обратный клапан трубка прессостат. в общей сложности считаем там где-то шесть половиной тысяч плюс почти 4 мотор это 10 с половиной даже грубо так возьму по максимуму фитинги баллон баллон за 800 взял 10, пускай, 11 тысяч. Всякие вот эти мелкие ремни, клапана. Это еще на 1200 вместе с маслом было. 12, пускай, даже 500. Ну и магистраль у кого же, какой длины. То есть, грубо говоря, на тот курс доллара, когда это было, мне компрессор весь, почти со всей магистралью, без учета фильтров вот этих, обошелся в 500 долларов. За 500 долларов такой мощности компрессор готовый вы не купите никогда. С тем условием, что, что компрессорная голова, что сам мотор это все находится на гарантии. Единственное, что мне сейчас будет нужно поменять прям реально нужно поменять это прессостат. Он китайский конченый. Ну, знаете, что покупал, точнее, что продавали, то купил. В одном месте просто набирал все расходники мелкие. У него по ходу подсела пружина И он просто начал очень поздно включать компрессор Ну реально падает до 4 в самом компрессоре По системе пока дойдет То есть давление падает В линии я это чувствую на пистолете в покрасочной Во всем остальном Все работает Никаких нареканий у меня нет Меня все полностью устраивает Рекомендую всем кто что-то ищет Варианты где сэкономить как бы Лучших вариантов сэкономить На компрессоре чем собрать его самостоятельно У вас не будет Опять же, при условии, что все компоненты будут еще на гарантии. Всем удачи, если есть какие-то вопросы, комментарии. Пока.